Let me give Много жертвы! Выходите на Прижал! Артём, Я знала! Сзади! Вечно, вечно найдется такой герой! А? Никого ты не спасешь, как и остальные! Так! А ну все только ты. не убивай! Отпусти его! Помните, я говорил! Был такой эксперимент! Заткнись! <связь> Артем, ты цел? Слава Богу, идем, доложим полковнику. Папа, это я. Аня, ты жива? Где ты? В медблоке Артм меня нашл. Слава Богу. Молодец, Артм. Куда я тебе? Там как раз лифт прямо по коридору. Поднимайтесь к нам в командный центр. Вот это называется, приехали. Я уже думала, вряд ли найдем чего похуже, чем на Волге было. Силанти этот полоумный, с фанатиками своими. Но нет. Оказывается, есть куда расти. Там чуть не убили, а здесь и вовсе съесть собирались. А вот же мразь какая. Поразительно просто. И ведь, похоже, правда врач был. Но ничего, посмотрим еще. Его-то и и мы точно пережили. богу я бы себе не простил я в порядке да кто же мог знать кто знал что тут твари эти двадцать лет людей жрали ты понимаешь а, простите я как лейтёха сопливый повелся сам министр обороны меня примет тщеславие весь еще чести им отдавал. Черт, черт блядь, придумали. Похлеще наших наблюдателей в Москве устроились. Только те со своим щитом людей под землей держат, а эти... Ладно, ну дальше-то что делать будет? его знает, Аня. Не знаю. Сергей, что у тебя, нашел? Вся информация устарела. Комплексы ПВО, штабы. Связи давно нет. Но, Но те, что светятся, минимум пару лет после войны работают. А внизу это что? Каспердин, центр связи. И еще в Новосибирске такой же отмечен. <coughs> Опять в какой-то бункер нас потащишь? Этого не хватит. <coughs> не знаю, Аня. Решать надо всем <coughs> вместе, понимаешь? Мы бы потерпели, и черковато стало. Идиот, все нужное забрал. Мы уходим. Секунду. Сейчас доломаем все. В темпе, в темпе. Все готово. Зря ты такая. Я понимаю, конечно, что тут все чуть-чуть. Но... Именно что обошлось, Сереж. А если в следующий раз не обойдется? Это, конечно, да. В том-то и дело, что нет. Но хотелось бы все время, что мне осталось, провести. Вот с ним вот, понял? Уж больно я к нему привязалась. И я, кретин, поверил этим сганзы, что Москва в подчинении уставки, что оккупация, что по законам военного времени, что в Москве полковники, а тут генералы, как салага поверил! Сука! Ну что, я повторю свой вопрос. И что теперь делать? Может все же вернуться в Москву. Рассказать им правду про войну, про правительство. Нас на подходе расстреляют. И даже если пробьемся, что мы сможем против Ганзы? Да и кто нам поверит, доказать-то не чем. А может вернемся на Волгу, там вроде жить можно. А с местными что делать? Они нам, если помните, не особо обрадовались. Убить всех? Кто-то готов на такое пойти? Артём еще в Москве мечтал найти пригодное для жизни место и основать там колонию. Ну так, может, пора уже это сделать? Идея хорошая, да. Только как место найти? По всей стране мотаться. Авроре капремонт нужен. Она рано или поздно встанет. Что тогда? Спутники! Что спутники свалить с этой гребаной планеты? На Каспе есть центр космической связи. Несколько лет после войны он работал. А если нам удастся получить собранные спутниками данные, то ехать на Угат не придется. Данные радиационной разведки и даже просто свежие спутниковые снимки могут нам здорово помочь. Это идея. А что если в этом центре что-нибудь похуже каннибалов? не исключено но во первых теперь мы будем действовать осторожно а во вторых есть идеи получше у меня нет ну значит у нас появился новый план ну что артем поехали искать твое идеальное место трубе отъезд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 Уж приехали. Один песок кругом. И жара. Хреново мне тут. Не нравится мне эта встреча. Пойдем. Они в поселке тормознулись около дома с антеннами. Понятно. Что с бойцами, Дамир? Степан совсем плох, остальные пока держатся. В нормальной форме получается. Только вот мы. Спасибо. Аня, вы с Дамиром отправляетесь на разведку. Надо найти этот чертов бункер и убираться отсюда. Вот только, товарищ полковник, непонятно, как потом отсюда убираться. Воды в котле осталось разве только чайку заварить, а топлива и вовсе нет. А, да, эту проблему тоже надо решать. Анна, Дамир, вторая задача — поиск воды и топлива. Приятно. Сэм, поднимай бойцов, готовимся к обороне. Скоро увидимся. Будь поосторожнее, хорошо? Артём, надо выяснить, кто эти типы на машине. По виду обычные бандиты, но рисковать нельзя. Машина шла в поселок, Похоже, у них там пункт связи. А значит, какая-то информация там должна быть. А нам сейчас все будет кстати. Когда будет готов, выдвигайся. Крест, а твоя дрезина наш состав потянет? Ну, она, может, и потянет, не быстро только, но и недалеко. Мотор, Привет, для такого веса слабова. Да и соляры столько взять негде. Чисто, чисто. Артем, иди сюда, дело есть. На разведку собираешься. Глянь, пригодится. Я тут отличную штуку сообразил, как сделать. Высверлил пару шариков для тихоря и начинил взрывчаткой. Разрывные пули, короче. Можешь сам попробовать. Там все несложно. Пушки не забывай чистить регулярно. Песок, сам понимаешь. Окей, okay, занимаем оборону. Ты давай в хвост поезда и пьешь к паровозу. Я тут пока наведу порядок, потом с перенесем. Здесь прохладнее, чем в вагоне. Задача ясна, ваш благородие. Разрешите приступать? Разрешаю! Ну я пошел. Алеша разом посетил. На солнышке перегрел. зря вы к нам сюда приехали тебя не надо ну, тогда. с хозяевами этой таратайки я так понимаю поболтать уже не получится несговорчивые какие хотя будь у меня такая машина я бы тоже отдавать не захотел небось едешь себе кум королю это же не пешком пожаре топать кстати как раз сейчас и опробуешь пока ты тут в песке Куличики лепил, я антенны разглядел. Значит, и центр связи там. Думаю, на маяке он, так что дуй туда. Маяк огромный, не пропустишь. Мне тут еще надо понаблюдать за окрестностями базы, но как освобожусь, может, отправлюсь к тебе. До встречи.